Спикеры сегодня это Алексей Злобин, продакт-менеджер по оборудованию ITC. И Юрий Якушин, пресейл-инженер, также по оборудованию ITC. Да, я думаю, мы будем незамедлительно начинать. Да, начинаем. Даю право слова. Бренд ITC является зарегистрированной торговой маркой компании «Гуанжоу Балун Electronics. Это ведущий китайский бренд в области конференц системы и системы оповещения, который в настоящее время уверенно завоевывает лидирующие позиции в Китае и в мире. Компания основана в 1993 году, занимается разработкой и производством аудиовизуальных систем и системы оповещения. Продукция ITC широко используется в государственных транснациональных учреждениях, на крупных предприятиях, в образовании, энергетике, финансах, медицине, в общем, во всех других отраслях. Компания ITC официальный поставщик Олимпийских игр в Пекине, в 2008 году в всемирной выставки в Шанхае, Азиатских игр в Гуанчжоу, саммита G20 в Ханчжоу и многих других знаковых мероприятий. Товарный знак ITC зарегистрирован более чем сейчас в 35 странах. Компания имеет около 60 тысяч глобальных партнеров и в настоящий момент реализовано более 900 тысяч успешных кейсов. Штаб-квартира компании находится в городе Гуанчжоу. Это офис 15 тысяч квадратных метров производства. Это четыре фабрики в городах Гуанчжоу и Ханчжоу, площадь производства около 80 тысяч квадратных метров. Компания имеет склад около 5 тысяч квадратных метров. Сотрудники компании в настоящий момент это около 3 тысяч человек, из которых отдел продаж это 700 человек, маркетинг 600, департамент разработки и внедрения около 500 человек и на производстве сейчас занято около 1200 человек. Департаменты разработки и внедрения находятся в городах Гуанчжоу и Ханчжоу. Это разработка продуктов, разработка программного обеспечения, которые удовлетворяют всем требованиям клиентов. Также в городе Ханчжоу это находится крупный дата-центр, который занимается разработкой новых технологий, создает новые продукты и приложения для завоевания лидирующих позиций в отрасли. У компании есть лаборатории, в частности, вот вы видите на слайде лабораторию по исследованию и изучению аудиосистем ITC. Представлены там усилители, акустика, наши Инженеры и руководители побывали в этой лаборатории. Она оснащена по последнему слову техники. И, соответственно, вся продукция компании ITC удовлетворяет всем так сказать, условиям и технологиям современности. Также вы видите на слайде демозалы компании ITC. В них представлена практически вся линейка оборудования, которое выпускает компания. Это и система оповещения, и конференц-системы, и безбумажная конференц-система, и система отображения. В общем, весь спектр оборудования, который производит компания. Производственные цеха на фабриках это ЦХ электроники, цеха высокотехнологичных продуктов, цеха по производству оборудования для цифровых аудиоконференц-систем. Есть роботизированная сборка печатных плат на роботизированном конвейере, что обеспечивает высокое качество сборки и надежность. На фабрике производится практически стопроцентный контроль качества, это производится проверка сырья, контроль собранных узлов, контроль готовой продукции и, соответственно, проводятся тесты на старение, ударопрочность, падение и обязательная проверка всего оборудования перед отгрузкой. Линейки продукции, которые выпускает компания, это линейка аудиооборудования, включает в себя система оповещения и эвакуации, Выделены оранжевым, мы в настоящий момент эту линейку не представляем, не занимаемся. А вот синим выделены линейки оборудования, которыми компания Epimatic занимается и представляет здесь в России на рынке. Это профессиональные аудиосистемы и конференц-системы. Также компания ITC выпускает линейку видеооборудования, это система видеоконференц-связи лет видеостены система видеокоммутации, опять же, вот выделено синим, это то, что компания «Опиматика» представляет на рынке, и система видеозаписи. Компания выпускает и система освещения, сценическое освещение, светодиодное освещение, но мы этими линейками, к сожалению, сейчас не занимаемся. Представлена линейка мультимедийных систем управления, центральные контроллеры, контроллеры управления мощностью, многоканальные регуляторы света, регуляторы звука и панели управления. Этим мы планируем заниматься в ближайшем будущем. Решение компании ITC в настоящий момент широко используется сейчас в любых сферах. В школах, спортивных залах, особняках, гостиницах, банках, офисах. Во всех э, сферах э, деятельности. Э, компания выходит э, сейчас на международный рынок. Она ранее была известна в основном только на китайском рынке, но в настоящий момент э, доля компании в международном бизнесе э, составляет уже сейчас 20%. Клиенты компании ITC – это дистрибьюторы и дилеры. Э, компания выпускает, бренды OEM, UDM, и клиентами компаниями также являются системные интеграторы и подрядчики. Компания предоставляет и предлагает кастомизацию продуктов, разработку решений, техническую поддержку, технические тренинги, очень быстро реагирует на различные запросы клиентов и оказывает централизованный сервис. Компания постоянно совершенствуется, на рынке она известна давно и завоевывает лидирующие позиции, получает различные призы, в том числе отмечены наградами китайского правительства, получает различные патенты на изобретение различных систем, имеет сертификаты менеджмента качества, сертификаты по безопасности выпускаемой продукции и, соответственно, представлены на слайде сертификаты, декларации Евразийского экономического союза для работы на рынке России и Евразийского союза. Компания Апиматика с 2019 года является эксклюзивным дистрибьютором компании ITC в России и в странах присутствия по четырем линейкам оборудования. Это цифровые аудиоконференц-системы, безбумажные конференц-системы, профессиональные аудиосистемы и аудио-видеокоммутации управления. Ой, Теперь мы подробнее да, остановимся на линейках оборудования, которые мы представляем. Это аудиоконференц-системы. О них вот подробнее расскажет Юрий. Да, давайте... Приступим непосредственно по моделям. И начнем мы с бюджетной конференц-системы. Они у нас выделены непосредственно серией. Серия TS-06 является бюджетной конференц-системой у ITC. Стоит она из следующих компонентов. Это контроллеры. Их три штуки. Вы можете их увидеть сверху на верхней линии. Это 0605, 0604, как вы можете заметить, все названия оборудования начинаются с цифрового обозначения 0,6, ну, как сама линейка. Также есть на выбор большое количество микрофонов, как настольного исполнения, есть черного, белого цветов, точнее, даже, наверное, серебристый, серебристый да, не белый. Также есть и врезные микрофоны. Если. Есть пожелание, чтобы не было, ну, на столе меньше места занимало. Вот. И также есть различные аксессуары, которые могут понадобиться при создании этого решения. Вот. Ну, поговорим непосредственно о контроллере TRS 0605M. Это самый а, маленький, самый бюджетный контроллер а, для цифровой конференции. А, он, во-первых, что стоит отметить, имеет несточный вариант, то есть он устанавливается где-нибудь на стол недалеко от самих микрофонов, либо на подоконник, либо на какой-нибудь шкаф. Ну, на крайний случай его можно положить на полку в серверном шкафу, если он есть. Управляется он при помощи кнопок, которые расположены на самом контроллере. Вы их можете заметить, что они находятся на его лицевой стороне. Есть у него LCD-экран для того, чтобы отображать ну, режимы работы. Да, совершенно верно. Из кнопок, что стоит отметить, это увеличение и уменьшение громкости, включение записи, переключение режимов работы. Про режимы мы чуть подробнее поговорим. И какие у него разъемы есть. Во-первых, у него есть внешний источник питания, то есть нет устроенного блока питания. Есть два разъема для подключения микрофонов. Микрофонов можно подключить до 30 штук. Есть отдельный выделенный XLR-разъем для подключения микрофона. Также этот разъем поддерживает и фантомное питание чтобы сразу и запитывать эти микрофоны. То есть это дополнительный микрофон, который можно подключить к контроллеру? Да, в сумме у нас получается 30 плюс 10. 1. Вот. И есть аудиовыходы и аудиовходы, ну, для, чтобы этот звук выводить на какие-нибудь внешние колонки. Ну, что мы слышали. вот. Схема подключения достаточно простая. То есть мы сами микрофоны подключаем напрямую в контроллер при помощи восьми жильного кабеля, специального авиационного, по-моему, авиационного, называется, ну, называется правильно. Да. А, вот. А, к одному разъему можно подключить до 15 микрофонов. То есть в сумме вот как раз-таки получается, что мы делаем такие своеобразные две линии, из точнее, не две линии, наверное, цепочки. Две правильнее, цепочки. Правильно назвать. А, по 15 микрофонов. А, микрофоны контроллеру можно подключить любые из линейки TS-06. Вот. Четыре режима работы микрофонов, которые поддерживаются, это очередь, стандартные, активации по голосу и по запросу. Вот. Есть встроенный эквалайзер для того, чтобы можно было как-то управлять звуком по личным пожеланиям. и микрофоны к нему можно подключить это TS0602 это самые бюджетные микрофоны они самые простые у них механическая кнопка для активации и они бывают в двух видах модель 0602 это микрофон председателя с которой имеет функции приоритета перехвата управления и TS0602A это микрофон делегата Но у него уже этой физической кнопки нету ТС-0621 uh, это уже более крутой микрофон. Uh, он уже uh, сделан в таком более богатом внешнем виде: uh, серебристого цвета. Uh, вот. Но у, ше... у микрофона ТС-0602 уже есть экран. Uh, и он уже поддерживает. Uh, в функции голосования. Но стоит отметить, что функцию голосования не поддерживает сам цифровой контроллер. Это уже про следующий контроллер, о которого мы будем говорить, он уже будет поддерживать данный функционал. Вот. А дальше идут уже еще один настольный микрофон, немножко другого форм-фактора, и врезные микрофоны. Для каких скажем, сценариев, либо конференц-комнат подходят данное решение. На самом деле, это достаточно небольшие помещения, где до 30 делегатов, на самом деле, 30 делегатов это уже достаточно большое переговорная комната, но в реальности, наверное, это где-то ну, не больше 10-15 да, да. человек. 10-15, не требуется интеграция, например, с ВКС, может быть, это просто закрытое чисто аудио решение с выводом на колонки, то есть... Вот у нас здесь дальше есть расчет. Да, сколько будет стоить решение, где у нас есть цифровой контроллер 06.05, кабель-удлинитель для подключения первого микрофона и мы подключаем 12 микрофонов проводных 06.02. В сумме стоимость этого проекта в розничных ценах перед вами. Условно это получается... Около 4 тысяч долларов. Да, около 4 это долларов. Это достаточно недорого по сравнению с другими бюджетными системами. Да, это система, то есть здесь нет акустики, имеется в виду вывода звука. Наши микрофоны все имеют встроенные динамики, то есть в принципе микрофон, который на данный момент не активен, звук может вводиться со встроенного динамика. Вот, То есть здесь получается полноценная система уже. Если требуется, то можно еще, конечно, повесить колонки на стены, на потолок, чтобы это как-то выводилось более громко. Да. Дальше у нас идет контроллер TS-0604. Это уже более мощный, более дорогой контроллер. Он уже имеет стоечное исполнение, двухъюнитовое стоечное исполнение. На лицовой стороне у него есть много... Для того, чтобы управлять его настройками, переключением количества активных микрофонов, которые может быть, переключение режимов, настройка громкости и низких высоких частот. А на обратной стороне мы видим разъемы уже более такие серьезные. Один из них, например, это разъемы RS-232 для подключения к системе управления внешним, для подключения к персональному компьютеру, а также Три разъема для подключения микрофонов, вот, потому что этот микрофон поддерживает больше уже количество максимальное количество микрофонов. И есть специальный разъем для расширения. Чуть позднее расскажу, расскажем, зачем этот порт расширения. И также есть аналоговые аудиофоды и выходы для вывода звука на профессиональную аудиоакустику. Схема подключения на самом деле не отличается от предыдущей, от 06.05 по линии мы можем подсоединять определенное количество микрофонов. Стоит отметить, что данный контроллер уже поддерживает до 128 микрофонов, но сама система поддерживает микрофонов до, до 4096. Это делается при помощи контроллера расширения. Мы про него расскажем чуть дальше. Они как раз подсоединяются в порт расширения по цепочке, и можно добить как раз и до вот этого значения. Те же самые четыре режима работы, очередь, стандартная активация по голосу и по запросу. Уже доступно программное обеспечение, чтобы управлять им с компьютера, если. Не только тыкать на кнопки на самом. На самом. Количество активных микрофонов – это 1, 2, 4, 6. Есть у нас контроллеры, поддерживают и до 8 а активных микрофонов, то есть, которые могут одновременно передавать звук. Вот. И также уже эта система поддерживает работу системы синхронного перевода. О ней мы поговорим дальше. У нас у ITC есть и система синхронного перевода. А, вот цифровой контроллер-расширитель. Он тоже выполнен в корпусе э, сточном, в двухъюнитовом. И каждый вот этот вот контроллер позволяет э, к системе прибавить еще 128 проводных микрофонов из линейки 0.6. Вот эти контроллеры могут цепляться друг за другом. Э, здесь вот как раз слайд. Те же самые микрофоны, что были и 0.6.05, но уже с картинками. У нас там, к сожалению, в предыдущей табличке микрофон картинки потерялись mm -hmm. по какой-то причине, но здесь вот можно на них посмотреть а, более подробно. А, у них, у всех, у микрофонов есть разъемы 3,5 мм для того, чтобы можно было подключить наушники и слушать а, звук наушниках. Три микрофона, 06, 22, 27 и 23, поддерживают а, функцию голосования и ЖК-экран. А, но еще стоит отметить, что врезные микрофоны у них нет динамики, только у настольного исполнения есть динамики. Хотелось бы поговорить насчет количества подключаемых микрофонов. Я думаю, в принципе, это очевидно, что чем дальше микрофон от источника, в данном случае источником является именно контроллер, то тем больше происходит там затухание аудиосигналов, поэтому у нас есть ограничение по количеству подключаемых микрофонов от дистанции нахождения от первого микрофона до контроллера. Вот. Здесь на этой табличке вы можете увидеть зависимость дистанции от количества подключаемых микрофонов. Если нам, например, у нас микрофонов TEL ts 0602 находятся на дистанции 30 метров, и нам их нужно подключить условно 40 штук, то для этого мы, нам необходимо использовать специальный адаптер, он называется 0626. Фактически это устройство, к которому вы можете подключить микрофоны и... Это устройство, аксессуар, оно имеет независимый источник питания. Фактически это повторитель-разветвитель. Он одним кабелем соединяется с контроллером, а на выходе у него два кабеля. То есть после него можно еще запустить две цепочки микрофонов, и благодаря независимому питанию мы уже начинаем от него считать вот эту дистанцию. Ну и стоимость решения уже на, так скажем, уже ноль четыре контроллер, он предназначен для больших переговорных комнат. Да, это залы заседаний, конференц-залы уже больше, чем переговорные комнаты. Да. Вот вы видите здесь реальный кейс, на котором представлена система на данном контроллере и микрофонах тс двадцать один, Их здесь уже достаточно большое количество, 36 микрофонов, и стоимость такой системы уже получается около 18 тысяч долларов. мы переходим уже к другой серии, это TS-02. Эта система, она уже никак не взаимодействует с серией TS-06, то есть они полностью друг от друга там, не умеют, условно, не они работают да, да, вместе, вместе, вместе. Это важный момент, что контроллеры работают только с указанным к ним микрофоном. Например, нельзя микрофон от серии TS-02 подсоединить к контроллеру TS-06. Вот. Сейчас, коллеги, минуту. Алексей, продолж? Да, давайте, давайте я продолжу. Значит, данная линейка TS-02, она представлена контроллером TS-0200M и контроллером-расширителем TS-0200ME. Также вы видите, что в этой линейке есть как настольные микрофоны, так и врезные, и есть ряд аксессуаров. Рассмотрим сам контроллер TES 0200M. Данный контроллер уже управляется не кнопками на передней панели, а там находится жидкокристаллический тач-экран и несколько кнопок, для выбора режимов. На задней панели находятся разъемы для подключения системы синхроперевода, кнопка питания, есть порты для подключения микрофонов, их уже в этом контроллере 4, есть набор аудиовыходов, порт расширения для подключения контроллера, расширения данный контроллер также может управляться, подключаться к персональному компьютеру. Есть сухие контакты для подключения сторонних систем и есть, соответственно, кнопка сброса и установки ID микрофона. Давайте рассмотрим схему подключения данного контроллера. Значит, к первым трем портам можно подключить в цепочку микрофоны серии TS-02X. И к четвертому порту здесь уже можно подключить отдельный микрофон системы синхронного перевода. То есть это специальный микрофон переводчика. Юрий продолжит. А, да. А, да, то есть данный контроллер, он уже имеет встроенную систему синхронного перевода. Ну, фактически можно ее так назвать условно. То есть мы можем подключить контроль, ой, контрол, к контроллеру микрофоны, например, который показаны на картинке. Это микрофон TS-0205. Этот микрофон имеет встроенную поддержку выбора канала синхронного перевода. И к нему, то есть... Можно подключить наушники. Да, к нему мы включаем наушники, выбираем канал, который... А на подключенном микрофоне синхронного перевода, который называется 0670HY, если мне память не изменяет. А, ну да, здесь ну, 0, как раз написано у нас справа. Выбираем, в какой канал мы как раз и будем переводить. И уже на подключенном микрофоне, на микрофоне 0205 мы будем слышать в наушнике этот непосредственный перевод. Вот. На колонке внешнюю акустику этот перевод транслироваться не будет. Также этот контроллер имеет специальные аудио разъем РЦА для подключения к внешней системе синхронного перевода, если у нас используется также, например, и беспроводной способ передачи вот этого сигнала перевода. Ниже вы можете увидеть характеристика количества поддерживаемых каналов перевода. И важно отметить, что уже этот цифровой контроллер поддерживает функцию наведения камеры на говорящего, что не поддерживает линейка TS-06. Даже ее старшая модель ts 0604 не поддерживает данный функционал. Эта функция работает замечательно с нашими терминалами e -Link. ВКС-терминалами. Да, ВКС-терминалами. Данный сценарий реализован у нас в демо-комнате. Для этого ничего специального там, дополнительно покупать не нужно, никакие там крестрованные mx -ы. Это встроенный функционал контроллера, так и терминала ВКС. Единственное, что нужно купить, это USB-кабель, USB-RS-232, которым вы соедините контроллер и терминал виде видеоконференц-связи Ялинк. Вот. Про сенсорный экран ты рассказал? Да, да я рассказал, да. что контроллер, снабжен на лицевой панели, у него есть сенсорный экран для выбора режимов работы и управления. Да, коллеги, мы утр утром вначале не сказали. Если у вас есть вопросы, мы, будем, мы просматриваем чат, не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы будем на них с Алексеем отвечать. Также у контроллера есть свой расширитель двухюнитовый его отличие только в том что он соединяется разъемом g 45 с главным контроллером 0200M способ ну, не сопровождает соединение а увеличение емкости такой же как и у серии 06 да Каждый расширитель увеличивает на 128 возможных поддерживаемых микрофонов. Таким образом, мы можем их увеличить до 4096, включая их в цепочку. Вот я вижу, уже есть вопрос от Ильи. Данте на борту ожидается, CobraNet уже не Камильфо. Мы сейчас дойдем. У нас есть контроллер, который имеет встроенный интерфейс Данте, который да. позволяет вашу цифровую конференц-систему завести в инфраструктуру Dante. Мы как раз-таки скоро про него дойдем. Да. Какие микрофоны могут э, подключаться к этому контроллеру? Это бюджетная модель 0.2.0.2. -02. Она также бывает как председательская, так и делегатовская. То есть это э, здесь уже сенсорные кнопки, не механические, в отличие от э, линейки 0.6 у которых на микрофонах практически у всех механические да. кнопки. Здесь сенсорные, чтобы гарантированно не слышать вот этот вот щелчок включения микрофона. Ну, вот От этих избавиться, от металлических этих звуков. Встроенный динамик. Вот, и эти а, цифровые, ну вообще и микрофоны, и цифровая система уже работает по шести жильному, а, жильному авиационному кабелю специальному. Поэтому как раз-таки несовместимые серии TS-06 и TS-02, потому что у них разная ну, а распиновка и вообще количество жил у них разное. Самая популярная на самом деле модель 0.2.0.2. -02. Дальше у нас идет микрофон 0.2.0.3. Его основным особенности это то, что этот микрофон поддерживает IC-карты. Авторизацию по... Карте. Да, индивидуальные карты. То есть есть сбоку приемник для считывания этих карт. Дальше у нас идет микрофон 0205. -02 Это уже, так скажем, микрофон, который выполнен в стиле ламборгини по-моему, его называют. Такой дизайн Lamborghini. У него сенсорный экран достаточно большой, при помощи которого можно участвовать и в голосованиях, и как раз выбирать канал перевода. Есть встроенный динамик у этого микрофона. Ну, Вообще, у, у всех. всех, у всех микрофон. кроме, да, кроме, кроме встраиваемых okay. микрофонов, во всех настольных микрофонах есть встраиваемые динамики встроенные. Да. И есть еще два врезных микрофона, 0.2.23 и 0.2.36. 0.2.33 это самый бюджетный, самый простой. У него только одна либо две кнопки сверху на лицевой стороне и откручивающийся ну, вот этот микрофон на гусиной шее. Да, но 2.36 уже такое мощное решение. У него есть гнездо для подключения наушников. На нем выбрать можно канал перевода. Причем у него на самом деле даже два аналоговых, аналоговых, два 300-миллиметровых разъема. Для того, чтобы можно было нескольким людям работать ну, фактически за одним микрофоном. Можно даже так сделать. Также есть свои характеристики в плане подключения. Если нам не хватает из-за дистанции количества подключаемых микрофонов, то мы используем специальный адаптер 0.2.21, который нам позволит увеличить количество, количество подключаемых микрофонов, если дистанция очень большая. вот на данном слайде представлен реальный кейс. Вы видите, что данная система уже используется в залах заседаний, в больших конференц-залах. Данный контроллер и в наборе с микрофонами ТС-0205. Здесь их представлено уже 30, более 30 штук. Это контроллер председателей и 30 делегатов. И стоимость такой системы получается уже где-то 25 760 Долларов. То есть система уже более серьезная, более дорогая, чем предыдущие. Кстати, мы с тобой забыли отметить, что все микрофоны, про которые мы говорили и в линейке 0.6, и в линейке 0.2, они имеют последовательный разъем, который позволяет микрофоны просто друг за другом подключать, Они используют да. для этого какие-то либо специальные кабели-разветвители. То есть микрофон имеют встроенный кабель, во-первых, по-моему, 1.8 метра. Да? Да, для вот. И их можно просто подцеплять друг за другом по цепочке. Мы используем один кабель удлинителя от контроллера до первого микрофона, а дальше они уже друг за другом цепляются. И мы дошли до самой, скажем так, популярной, самой часто используемой линейки. Это хоть она называется беспроводная, но также поддерживаются и проводные микрофоны, это серия tsw и Здесь есть свои три контроллера, как раз таки первый W100 – это контроллер, который поддерживает как проводные, так и беспроводные микрофоны. TSW100MS – это бюджетный контроллер, который работает только с беспроводными микрофонами. И крайний справа – TSW100MD – это контроллер, который поддерживает проводные и беспроводные микрофоны а также имеет интерфейс Dante. Ну, собственно, это в названии отображается как раз и буковка D, это интерфейс Dante. Микрофоны есть беспроводные W101, 102 103 и есть ряд специальных проводных микрофонов, которые поддерживаются только именно данный, данным контроллером, а именно W100 контроллером. Но и W100MD тоже они работают. Да, и W100MD. Вот. Также есть экзессуаров, это Wi-Fi точки доступа и зарядное устройство для беспроводных микрофонов. Поговорим да. про W100. Он достаточно сильно напоминает э, контроллер, как вы могли увидеть, TS-0200M. Здесь тоже сенсорный экран, но здесь немножко другие э, разъемы на задней стороне. Во-первых, здесь нет аудиоразъемов для работы с внешней системой синхронного перевода. Здесь есть специальный rg 45 разъем для подключения точки доступа, чтобы подключить микрофоны. Беспроводные микрофоны. микрофоны у нас работают по сети Wi-Fi 5 Гц. Вот. И здесь есть специальный индикатор сверху справа можете увидеть, который отвечает за работу именно Wi-Fi устройства. Во всем остальном в принципе сильно не отличается, а есть еще также на борту разъемы для питания громкоговорителей. Это даже да, это встроенный, встроенный усилитель на 25 ват, да. да, насколько да. я помню, два канала по 25 ват. Сейчас на следующем слайде мы увидим характеристики. Да, да вот более подробно. То есть, хотели сказать, что именно tsw w 100 отличает от его, ну, скажем так, визави ts 020 l Во-первых, это поддержка беспроводных микрофонов по 5-герцовой сети. По 5-герцовой, да. А микрофоны у нас ну, там, работают по сети шифрования. Те же самые, ну, в принципе, 4 режима управления, они так и остаются. Количество микрофонов, которые мы можем подключить к TSW-100, это 300 штук. Это беспроводных микрофонов? Да, именно беспроводных микрофонов. Проводных, те же самые, 4096. Встроенная поддержка записи, встроенный усилитель, как раз-таки 2 по 25 ватт, ват, Одновременно может быть активировано до 6 беспроводных микрофонов или до 8 проводных микрофонов. А предыдущие контроля по которым мы рассказывали максимально было до 6 всего здесь уже 8 одновременно человек могут выступать из особенностей есть поддержка режима системы пожарного оповещения да у нас это показано в демозале. В демозале то есть есть специальные разъемы которые отрабатывают на разъединение и соединение условно Контактов. контактов и э, начинают индикаторы на микрофонах мигать сигнализируя о том что у нас ну, пожарная оля... тревога да, пожарная тревога также на lcd экране тоже горит э, индикатор fire alarm вот. мы по опыту предлагаем именно w 100 э, контроллер зачастую в основном в где для переговорных комнат. Бюджетный контроллер, который работает только с беспроводными микрофонами. Это W100MS. Он уже имеет исполнение 1-юнитовое, и у него точно так же есть разъем для подключения точек доступа. Точек доступа можно как одну подключить, так и целую вереницу. Для этого нужно использовать просто обычный неуправляемый ПУЕ-коммутатор. Ну и, как вы видите, здесь уже нет э, тач-экрана на лицевой панели, управляется он э, кнопками на лицевой панели. Или через программу Нового управления. Вот. Есть аудио, также выходы для вывода звука на акустику. К нему можно до 300 беспроводных микрофонов подключить. Одновременно работают до 6 беспроводных микрофонов. Также он поддерживает режим пожарного оповещения. Да, вот, и... Работает по сети 5 ГГц. В принципе, чисто беспроводное решение. Фактически это кусок там TSW-100. Yeah. Все, все, что он поддерживал. Вот. Точки доступа. Каждая точка доступа поддерживает до 55 беспроводных микрофонов, поддерживается питание POE и радиус действия у нее 50 метров. Да, но ну, на самом деле их количество подбирается не только от количества подключаемых микрофонов, но зачастую и от помещения. В зависимости да, от габаритов и особенностей помещений. Да. Зарядное устройство имеет, имеет встроенный блок питания, условно, что используется обычный стандартный универсальный компьютерный кабель 220 вольт, имеет на борту 10 USB-разъемов, то есть от, от него одного можно зарядить. зарядить до 10 одновременно микрофонов, любых беспроводных. Есть вот. там от перегрузок, от скачков напряжения. Я вижу, есть вопросы, давайте тогда плавно перейдем к вопросу из чата. Алексей Трофимов спрашивает, про демозал. Расскажите, расскажете и как в него попасть вместе с заказчиками? Я думаю, на да, мы расскажем про это в конце презентации, будет отдельный раздел про партнерскую программу, там поподробнее расскажем про демозал. И вот еще видим вопрос от Дмитрия Горькова, точка доступа «проприетарная». Ну, мы, в принципе, рекомендуем, и производитель рекомендует использовать ее, но тестировали сторонние точки доступа. Вайтек, да, который предлагает компания IP-Matica С Вайтекскими точками доступа беспроводная система работает. Это проверено опытным путем. Да, там требуется определенная манипуляция, но добиться работы можно. Но, манипуляция в настройках. Да, в настройках точки доступа именно. Тогда давайте поговорим чуть подробнее о каких беспроводные микрофоны у нас есть. Есть у нас микрофоны W101. Это, наверное, а аналог 0.2.0.5 микрофона, который проводной. То есть большой сенсорный экран, встроенные динамики. И поддерживается функция голосования, авторизация, а также возможность получения... По-моему, он поддерживает, насколько я помню, каналы синхроперевода. На нем есть. Ну, По-моему, по есть у него, mm -hmm. да. А, есть бюджетный микрофон W102. А, у него маленький, маленький ЖК-экран. И сам по себе сам он, он маленький, маленький аккуратненький. Это бюджетный микрофон. Да. Да. Но при этом тоже поддерживает функции голосования и авторизации но уже встроенного динамика у него нету W103 это новый микрофон вышел он относительно недавно он фактически полностью как-то сказать повторяет W101 да, но выполнен. по функционалу да у него просто другой дизайн такой более да. красивый более округлый да вот на любителя, скажем. Он так. более высокий, скажем так, если W101 он такой как бы приплюснутый и широкий, да. то он этот наоборот как бы цилиндрической формы и стремится вверх, то есть он достаточно высокий сам по себе. Также у нас есть микрофоны, которые работают только с W100 и W100MD. Это вот 0.0303. Его особенность в том, что этот микрофон работает как по разъему XLR, так и по, по, по витой по паре. паре. Да, но не стоит путать, что это не интерфейс Dante, это просто витая пара, вот. и у этого микрофона есть особенность, что он поддерживает функционал резервирования своеобразного. Да, то есть он по умолчанию работает по соответственно, витой паре при подключении контроллера, но в случае обрыва витой пары он переходит в режим работы по аналоговому кабелю. Вот. Точно такой же микрофон есть, в скажем, не в сером, а в черном исполнении. Это вот 0303B, это просто black в черном цвете. И есть еще микрофон 0306. Он... Микрофон работает по витой паре, у него есть два интерфейса RG45. Вот, да. То есть эти перечисленные ну, фактически два микрофона, они хоть из линейки... там фактически тест 02 в том числе, но они работают только с 100. серией W100, W100 да. и W100-MD. Ну, здесь представлена типовая схема подключения. Как вы видите, контроллер мы можем разместить в серверном шкафу, разместить точку доступа либо на стене, либо на потолке. На столе будут стоять беспроводные микрофоны, и вот в такой конфигурации данная система будет работать. Ну, То есть когда могут понадобиться именно беспроводные микрофоны, то есть в том случае, когда уже имеется у клиента хороший там, стол, который уже ну, условно там пилить нельзя, не хочется портить, да, да, не, не хочет. хотят его портить, запрещено, то беспроводные микрофоны ⁇ это выход в этом случае, что... На столе, во-первых, не будет никаких лишних кабелей торчать, и лишний раз этот стол пилить не придется, условно и портить его. А, также а, к нему, к, уже к контроллеру W100 и W100MD, можно подключить и те же самые проводные микрофоны от линейки TS-02. А, стоит отметить, что здесь у нас добавлен а, один микрофон TS-0210, он тоже работает по разъему 6-жильному, имеет гнездо для наушников, умеет голосование, авторизация динамик, как, например, и ТС-0205. Но, во-первых, он в единственном виде, то есть он всегда как председатель. Не, он, он может настраиваться и как ну, председатель, и как делегат. Да. У него еще сенсор сенсорный экран. Uh, у него есть небольшое количество функций из Paperless системы, скажем так, что к нему по, по флеш, флешку можно вставить yeah, и загрузить, и, загрузить, и uh, просматривать файлы. Uh, да, например, Wordовские файлы, Excelевские файлы с него можно просматривать. И также на обратной стороне здесь, к сожалению, не видно, но вы можете посмотреть на нашем сайте. У него есть на обратной стороне еще один экран, второй. Так называемые а, имена и табличка. Совершенно верно. На, на обратной стороне у него можно а, запрограммировать. запрограммировать, чтобы был написан, там например, Иван Васильевич, вдруг кто не знает, кто за этим микрофоном сидит. он Достаточно мощный такое устройство. Способ соединения сферового контроллера W100. То есть у него... По кабелю соединяются проводные, настольные, врезные микрофоны. Через ПУЕ-коммутатор можно подключить точки доступа и подключению беспроводных микрофонов. И также к нему можно подключить внешнюю отдельную систему синхронного, синхронного перевода. Я вижу, есть вопрос в чате от Ильи. рц на этот пульт какая сенсорным экраном? Илья, прошу сказать, у нас там много сенсорных экранов. Какой именно модель? Давайте я пока временно переключу назад, если вдруг вы не увидели название модели. 0.2.10. Все розничные цены вы, во-первых, можете увидеть на нашем сайте. Сейчас Алексей скажет розничную цену на... Давайте, да, я сейчас быстро сейчас посмотрю. Вот э, пульт, 10 пульт. У него розничная цена э, 1584 доллара. Микрофонный пульт-председатель-делегат, э, э, сенсорный экран 7 дюймов э, и э, цветная именная табличка. Почти 9 дюймов. Да, почти 9 дюймов. Ну, вот. Э, и вот э, спрашивал... Э, у нас человек про Dante интерфейс. Вот TSW100MD, тоже сенсорный экран, но отличие от W100, про который мы только что говорили, если внимательно посмотреть, у него а, есть еще дополнительный Ethernet разъем, который подписан Dante. <coughs> а, и с помощью этого разъема как раз таки а, все, что происходит, весь звук, который собирается на, на 100 МД можно завести в, а, интер, сеть, в структуру в сеть данте uh, но важно понимать что это будет всего ну, условно один поток это один источник а не получится как бы представить w 100 МД как там например, 120, система, да, да то есть не будет как 128 там условно входов и выходов там будет просто один вход и один выход и вы будете выбирать Собственно, либо забирать, либо подавать туда звук. А также помимо танта, то есть этот, контроллер поддерживает еще и резервирование. Да. Ну, это такая техническая особенность, на которой мы сейчас не будем останавливаться. Вот. Фактически в своем исполнении этот контроллер... Полностью с w 100 md но имеет Но имеет вот ряд особенностей, связанных с наличием интерфейса. AMD. Ну вот, посмотрите, значит, на слайде представлены также реальные кейсы. И как уже сказал Юрий, где могут быть использованы беспроводные конференц-системы, это залы-трансформеры, это залы с гибкой рассадкой в исторических зданиях и для мероприятий вне офиса, где проблематично протягивать провода. Соответственно, посмотрите кейс. Это контроллер W100, микрофоны TSW-101 и 101A, их здесь 20 штук. Коммутатор, спой, точка доступа, зарядное устройства На данное количество их нужно две штуки. И стоимость такой системы получается уже 28 330 долларов. Вот видите еще один реальный кейс. Вот здесь как раз видите стол каменный, в котором, ну это либо камень, либо искусственный камень, в котором очень проблематично сделать отверстие для протяжки проводов и подключения проводной системы. Вот одно из применений беспроводной системы, где она с успехом применяется. Здесь использован бюджетный контроллер W100MS, бюджетные микрофоны TSW-102 и 102 W102, 15 микрофонов, коммутатор, спой, точка доступа, зарядное устройство, также две штуки. И вы видите, стоимость данной системы намного дешевле, чем вот на предыдущем слайде при использовании контроллера W100. И мы плавно пришли к системе синхронного перевода. Здесь точно так же, как и из конференц-системы, есть свои контроллеры, есть свои микрофоны. Здесь микрофоны, которые как и переводчика, так и условно приемники этого да. сигнала перевода. Да. И есть свои аксессуары. Ну, давайте непосредственно к ним и приступим, а именно начнем с общей информация о системе синхронного перевода. Ну, во-первых, у нас использует цифрофазовая модуляция. Поддерживается, там Алексей Трофимов написал про рекомендованную розничную цену. Видимо, он про проект, который мы mm -hmm. рассказывали. Mm -hmm. Поддерживается один канал спикера и до 15 каналов перевода. Система поддерживает до 6 микрофонов переводчика. Для одновременного перевода одного языка. Да, поддерживается блокировки канала, поддерживается самих микрофонов по подключению. Вы можете посмотреть на сайте. У нас на самом деле два контроллера. ТС-0670H8 и АТ-16. И к ним можно разное количество Микрофонов-переводчика. Они именно проводные всегда, микрофоны-переводчика. А также у микрофонов-переводчика есть возможность запросить чай или там различные другие аксессуары. Ну, не, не аксессуары, а сервисы, Сервис. помимо чая. А вот. ну, мы сейчас подробнее поговорим да, а да, о вся, всех компонентах данной, данной, данной системы. Да. Как, вот перед вами э, интерфейс, ой, внешний вид контроллера э, 0670H8 и H16. Они выглядят одинаково на самом деле, но э, в контроллере 0670H8 из 16 э, групп, скажем так, пар аудиоканалов доступна только половина, только 8. Здесь каналов, они начинаются от нулевого до 15. Вот. Нулевой канал, он используется для служебных сообщений. И фактически, если мы рассматриваем контроллер от 0670H8, ну, каналов доступно, ну, условно, на один меньше, скажем так, на самом деле. Вот. При помощи этих аудиоканалов мы можем соединиться к контроллеру 0200M. 0200M да. Схема подключения верно. мы посмотрим. Дальше будут схемы подключения. Да. А, есть слева, можете увидеть разъем для подключения микрофона переводчика. Он как раз-таки тоже шестипиновый, шестижильный. А справа есть разъемы для подключения, как раз-таки уже инфрадиаторов радиаторов и инфракрасных радиаторов. излучателей. Излучатели. Достаточно такая большая, массивная. Устройство называется 0670HS. Они работают ну, условно по ИК-излучению. По инфракрасной технологии да. данной системы. В принципе, данная технология позволяет к одному излучателю подключать ну, условно неограниченное количество приемников. Алексей, поправь меня, если я не прав. Ну, до, 30, а... до 30 штук каскада можно подключить таких излучателей один к другому. Не, это мы про излучателя, да, а я про приемник. А, ну, ну просто что да. у тебя один излучатель, при одежде, там и сто приемников. Да. Но главное просто тут особенность это дистанция и особенность помещения. Может быть там есть какие-нибудь колонны, которые могут преграждать распространению. Ну, вообще рекомендует в данной системе, в системе синхронного перевода с использованием эмк излучателя использовать не один эмк излучатель в помещении, а как минимум два и более, чтобы они перекрестны, да. друг на друга. Вот. Изучатель имеет достаточно широкий угол охвата, 135 градусов, и можно регулировать его выходную мощность. У него есть переключатель. Если небольшое помещение, то чтобы сильно условно не фонило, можно да. сделать, чтобы он работал. Выбрать экономичный режим работы. Ну да, скажем так. Также можно задавать задержку передачи да, в случае если у нас большое помещение и данные радиаторы расположены на большом расстоянии друг от друга да они подсоединяются по бенсии разъему по коаксиальному кабелю микрофон да. переводчика перед вами у него есть также динамик есть э, разъемы для подключения гарнитуры как чтобы слышать звук точнее источник э, что ему надо переводить также, например, при помощи гарнитура можно и сам, непосредственно и переводом осуществляться, если, например, там не подходит либо неудобно пользоваться тем микрофоном на гусиной шее, который идет ну, комплекте. Он, в комплекте, который вот на картинке. 7-дюймовый экран, на котором можно выбрать как источник оригинального, скажем так, источника. Выбрать как канал, канал, который мы переводим. Да, и куда переводим канал. Все это можно выбрать. Есть возможность запросить чай и помощи, если вдруг что-то произошло, например, там, перестало работать, либо нужна какая-то помощь, там, ручку, чай, кофе. Поддержка текстовых сообщений. Микрофоны могут очищаться каскадом, опять же, только определенное количество. И есть такие функции, как mute, напоминание о скорости перевода. И есть такая штука, как устранение кашля. Систему синхронного перевода, а именно в комплекте с, с микрофоном переводчика, идет головная гарнитура TS-930. Вот Она перед вами даст, использует два разъема, один для наушника, один для микрофона. Как раз -таки такие же разъемы и на самом микрофоне переводчика. Она идет в комплекте, ей можно пользоваться при желании. Ну, как, э, можно еще что отметить, что, в принципе, гарнитуры это такой расходный материал, они со временем, если при частом использовании, приходят э, в негодность, и данную гарнитуру можно заказать дополнительно. То есть одна идет в комплекте, если вы понимаете, что данная система будет часто использоваться, можно заказать дополнительно ее отдельно. А, также у нас есть беспроводной приемник так как у нас есть и радиаторы-звучатели, а у нас есть и приемник Небольшая такая штучка, очень аккуратная по внешнему виду, позволяет принимать до 60, ой, 60. До 16 каналов перевода, позволяет работать, так скажем, в экономичном режиме, а именно если микро приемник не получает сигнал в течение 5 минут, то приемник автоматически выключается. Также, если у нас отключились наушники, условно их выдернули из случайно из приемника, то также происходит автоматическое выключение. Есть небольшой сенсорный, сенсорный ЖК-экран черно-белый монохромный, который позволяет нам увидеть текущий канал и уровень, качества, уровень, уровень, сигнала, заряд, уровень, заряд уровень заряда батареи, еще и уровень сигнала. Mm -hmm. На боковой стороне есть разъем для подключения наушника. Для того, чтобы ну, вообще слышать перевод. И также регулятор громкости. Колесико. Да. Также у нас идут в комплекте наушники для этого приемника. Да, бинауральные наушники. Бинауральные. Эти приемники надо где-то хранить. Для этого у нас есть специальный кейс зарядное устройство. То есть это решение два в одном. На нем можно и хранить. У него 30 базов для того, чтобы установить у него приемник. И также этот кейс. У него тут не видно, но с другой стороны, который у нас ну, на стене условно, там есть разъем для подключения внешнего кабеля 220 вольт с целью зарядки хранимых приемников. Тут их можно по-моему, я уже говорил, но 30 штук э, заряжать одновременно. И также э, у этого чемодана есть последовательный разъем, то есть э, можно эти чемоданы друг за другом подключать к, э, в, цепочку, срок, да, в цепочку всего к одной розетке 220 вольт. Э, э, ну, характеристики, а именно время зарядки у вас перед э экраном. Вот, способы соединения. Если мы делаем закрытую систему синхронного перевода, то для этого нам нужен контроллер системы синхронного перевода, то есть TS-0670H8 или H16, нужное нам количество проводных микрофонов переводчика, нужное количество излучателей звучателей и приемников. То есть больше нам для этого ничего не требуется. Кстати, наверное, не рассказал, но языка излучателя у нас питается от э, сети 220 вольт. А если мы хотим его сделать с пере... системой синхронного перевода вместе с цифровым контроллером, то для этого мы дополнительно соединяем э, контроллеры аудиокабелями. То есть вот. мы получаем э, канал перевода... Это говорящий спикер или говорящий делегат. Мы этот канал передаем в контроллер синхронного перевода. Там переводчик осуществляет перевод. И делегаты, у которых есть индивидуальные каприемники, приемники слышат этот, этот канал перевода выбранный. Да. Если, например, нам не требуется беспроводные приемники, а мы хотим слышать перевод на микрофонах, то, возвращаясь к W100, мы сам микрофон переводчика подключаем в W100, в 4 в порт и уже на проводных микрофонах, там 02.05, например, мы уже этот перевод да, можем слышать. То есть у нас различные варианты использования системы синхронного перевода есть. Да, вот как раз схема использования системы синхронного перевода при работе с контроллером TS-0200M. Данный контроллер... Передает канал перевода в систему синхронного перевода. Мы можем принимать каналы перевода как на индивидуальных ИК-приемниках беспроводных. беспроводных, так и мы можем с контроллера синхроперевода передать обратный канал в контроллер ts 0200 м и прослушивать каналы синхронного перевода на микрофонах, которые имеют функционал Приема канала синхронного перевода. Да, то есть здесь у нас уже работает как проводная условная передача системы да. синхронного перевода, так и беспроводная. То есть, например, люди, которые сидят за столом, они будут сигнал синхронного перевода принимать с Со своих пультов, пультов, ну, пультов микрофонов, с микрофонов. А если кто-то у нас сидит, например, у... в зале, в зале вдоль зале. стен, например, у них нет микрофона, то они будут принимать это с, с помощью своих беспроводным... персональных и ИК приемников Да, беспроводные. Ну, соответственно, где, где может применяться данная система? Это залы заседаний. Как отдельно ее можно применять, так и в интеграции с аудиоконференц-системами. Здесь вот представлен кейс, где система синхронного перевода используется отдельно. Вы видите, на местах, на стульях лежат приемники, и приемники с наушниками, и таких приемников в данном зале около 150 штук. Используемый контроллер 16-канальный, два микрофона переводчика. Как правило, их используются два, даже если мы переводим один язык, Потому что переводчики устают, есть определенный регламент, и на один язык нужно обязательно использовать два микрофона переводчика. Используем здесь ИК-излучатели, две штуки, кейсы для зарядки на необходимое количество, их здесь получилось пять штук. И стоимость такой системы в рекомендованных розничных ценах получилась 61 833 доллара. Ну, уже такая достаточно... Существенный такой ценник. Да, но это, это, большое, как вы видите, большое количество э, посадочных мест, большое количество ико приемников и именно они э, дают вот именно такую стоимость системы. А. Ну вот, коллеги, мы переходим а. к, да, к, к новому разделу. Это а, безбумажный конференц система ITC. А, сейчас расскажем, что это такое. А, значит, а, в содержании мы расскажем о текущей ситуации и проблемах, о возможностях системы, о ее применении, расскажем общие сведения о данной системе и о ее структуре. Да. Вот по первому пункту, наверное, самый не очень понятно, что за проблемы, какие ситуации вообще, о чем идет речь. То есть это пункт, о котором мы расскажем вообще, зачем нужна Пеперлос-система и какие а задачи она позволяет решить. То есть в основном это, конечно, экономия времени. Второй прекрасный сейчас. Да. Алексей чуть подробнее расскажет. Ну, вы знаете, что при подготовке конференции возникает большое количество различных проблем и задач. Это нужно распечатать печатные материалы, подготовить их там, переплести, раздать их делегатам, подготовить различные средства отображения, зарегистрировать участников, подготовить рабочие места, разложить там блокноты, ручки. И все это приводит к большому количеству бумаги и снижает эффективность и сильно увеличивает стоимость конференции. Также возникают проблемы и во время конференции, когда приходит большое количество участников, сложно управлять различными устройствами, которые участники принесли с собой. Сложно соблюдать очередность выступления, тайминг во время встречи, следить за использованием печатных материалов, которые лежат на местах делегатов. То есть есть материалы, которые нельзя править. Делегат может там внести какие-то правки, то есть испортить, как бы документ, подготовленный заранее. Вот сложно потом собрать и записать данные по результатам встречи. Все это вот приводит к низкой эффективности. Ну, фактически это просто растягивается время встречи, встреч. все больше и больше. Что же такое безбумажная конференц-система? Это аппаратно-программный комплекс, который позволяет производить передачу, обмены, совместное использование различных безбумажных материалов, а именно это электронные документы, различные аудио-видео файлы и изображения. Также данная система позволяет осуществлять регистрацию, голосование, обмен информацией, предоставляет конференц-сервисы, позволяет учитывать контроль посещаемости и управление конференциями. Также не стоит забывать, что, скажем так, чтобы не портить лишний раз бумагу, мы там сохраняем экологию, леса в Сибири, вот, поэтому... В электронном виде, конечно, это все более удобно, и мы всегда сами уже пользуемся практически всегда компьютерами, поэтому достаточно, можно сказать, еще и дружелюбный интерфейс. Ну вот на данном слайде представлена конференц-система безбумажная. Ну, из, чего из чего она состоит? Элементы да, ее. Да, элементы Это Платформа, сервер управления, сервер медиа стриминга и рабочие места делегатов, которые состоят из терминала или мини-ПК и моторизованного выдвижного монитора. Да, то есть у каждого, как показано на картинке, когда он приходит на свое место, у него, во-первых, микрофон стоит, ну, там, опять же, врезной, настольный, без mm -hmm. разницы. И он непосредственно оперирует, оперирует не листочками, которому принесла секретарь, а уже на сенсорном экране выдвижного монитора. Вся информация. Да, тем более, что удобно выдвижного монитора, он может убраться и практически уже полностью сливаться со столом, то есть опять же это экономия места. Ну, часть из них мы уже рассказали. Как раз -таки. Да, экономия бумаги, снижение расходов. Все очень делается просто на всех стадиях подготовки, проведения конференции. И мы получаем как бы все в одном. Это мощные функции, включая передачу документов, обмен, совместную работу, общение, регистрацию, выступление, голосование. То есть все функции конференции мы проводим на одном устройстве, можно есть вопрос, Алексей, от Евгения Киселева. Возможно ли вместо терминальных ПК использовать планшеты Android, iOS и Windows? Евгений, наверное, предположит, что имеет в виду, что вместо мини пк которым у нас угу. идет специально предустановленный клиент. Насколько нам известно, планшеты, к сожалению, использовать не получится, потому что у нас на компьютерах установлена на терминалах, которые были на картинке, давайте вернемся. То есть то, что подписано как терминал, это специальный подготовленный мини ПК от компании uh, ITC, uh, которым предустановлен специальный программный клиент, который позволяет работать uh, с центральным сервером, с центральным сервером, да, который там авторизацию позволяет, работу с совместными документами. Этот софт можно установить и на сторонний, э, сторонний мини-ПК с операционной системой Windows, но такого э, приложения нет на э, Android-устройство Android. для мобильных устройств и для планшетов. Для них есть э, ответная часть, скажем так, ответное приложение, э, которое будут использовать ну, секретари, либо человек, который mm -hmm. отвечает за прием условно каких-то конференц-сервисов, например, mm -hmm. там, запрос чая, бумаги ручки, там, микрофоны и так далее. Вы можете установить тот специальный программный клиент, он у нас доступен на стороне мини-ПК, но там, к сожалению, не получится управлять моторизированным микрофоном. То есть моторизирован моторизирован микрофон. автоматически, то есть автоматически. У каждого выдвижного микрофона есть кнопка его поднятия либо опускания. Если в нашем случае мини-ПК... ITC может им управлять из экрана а, самого монитора, условно, то если мы используем сторонний ПК, то только будет, ну, условно, при помощи нажатия кнопки непосредственно пальцем. Вот. Надеюсь, я вас не запутал и ответил одновременно на вопрос. Но мы еще на этом моменте остановимся, когда дойдем до мониторов и терминалов. Там будет. Ну, здесь мы уже по этому слайду прошлись, я думаю, нам надо дальше перейти к следующему слайду. Да, давай дальше. Ну, соответственно, что у нас получает заказчик? Он получает красивый, эргономичный выдвижной монитор, который при необходимости можно убрать, если он не используется, когда делегатам нужно поговорить, что называется, смотря глаза в глаза, а в случае непосредственно работы над документами в безбумажном формате, мы данный монитор... Поднимаем, и у нас начинается полноценная безбумажная конференция. Данные мониторы представлены в трех диагоналях. Это 15,6, 17,3 и 18,5 дюйма. Они сенсорные, эти мониторы. И мы можем также к этим мониторам подключить дополнительно различные беспроводные устройства, клавиатуру или мышь. Ну, Кому как удобнее пользоваться. Можно использовать сенсорный экран и там выводить клавиатуру на экран, а можно использовать и подключать... Больше, да, более привычной клавиатуры мышь. Да, у каждого монитора у нас есть проходной USB-разъем, который позволяет как флешку подключить, так как раз-таки и, например, вот этот приемник беспроводных клавиатуры мышь. А, все у нас мониторы с разрешением Full HD. Да. Вот. А, также. Здесь вот да. на слайде представлен сервер медиа-стриминга, для чего он нужен. Он используется для вывода и ввода в систему различных видеофайлов. Соответственно, мы можем с, там, из кодека ВКС или с DVD-плеера подать сигнал в конференцию и отобразить его на выдвижных мониторах. Также мы можем на системах отображения, на видеостене или на проекторе с помощью этого сервера выводить информацию из конференции на эти средства отображения. Да, то есть не только на экранах самого выдвижного монитора, но и на внешних да. источниках, на больших, которые стоят там, висят на стене. Вот. Также он обеспечивает за работу открытие каких-нибудь файлов, там, тех же самых презентаций, Excel, Word, mm -hmm. которые могут открываться непосредственно с выдвижного монитора, Сейчас промахнулся кнопкой. Ну, соответственно, данная система она имеет открытый порт для интеграции с другими системами, которые, возможно, есть у клиента. Это могут быть различные CRM-системы, различные системы, там, ну, те же самые системы управления кресторонами, да. в том числе, может быть интегрированы. То есть система гибкая, имеет открытый порт для интеграции с другими системами. Да. Какие возможности система нам предоставляет? Значит, на всех трех стадиях конференции, на стадии подготовки, во время конференции, после конференции мы используем функционал. На стадии подготовки мы загружаем данные, уведомления о встрече, во время конференции мы производим совместный просмотр, документов, воспроизведение видео, общаемся в чатах, голосуем, заказываем различные сервисы обслуживания. А по завершению конференции мы проверяем записи, так сказать, историю, что проходило во время конференции, производим организацию обработки данных документов и отслеживаем решения, которые были приняты. Ну, там по голосованию, про какие-то совместные документы, которые готовились. Вот общение это не только можно голосом условно и с микрофонами, но общение тоже еще и чат. И в чате, да. В данной системе. Да. Там есть как публичные чаты, так и личные чаты, можно с коллегами на личные темы пообщаться. Да, ну вот здесь вот мы как бы еще раз повторимся, да из чего состоит система? Это платформа сервер управления, сервер медиастриминга, терминал, он же мини ПК. И есть у нас четыре различных модификаций выдвижных мониторов, и пятая модификация это монитор горизонтально складывающийся в стол. Также можем использовать и выдвижные микрофоны. Есть отдельная модель, отдельного выдвижного микрофона. Да, она у нас есть как встроенная в, непосредственно в монитор, есть некоторые да. модели, есть также как и отдельно, то есть выдвижной монитор, который… Но сейчас еще будет слайд, мы остановимся да, на да. этом. Да. Сейчас поговорим про серверные платформы. Ну, соответственно, есть стандартная платформа, это ts ноля. Данная платформа поддерживает до 50 участников, и вот э, это такое оптимальное количество, но если нужно э, большее количество участников поддерживать, э, есть вот две других модели, ts 8300 а и б они, соответственно, поддерживают э, первые от 50 до 100 участников и с, э, Символом B это от 100 до 150 участников, М -м -м. Это такая серьезная уже платформа. Участники это вот фактически, можно сказать, это условно-выдвижные мониторы. мониторы и в, в паре с компьютерами. То есть это... это очень большая система. Да, то есть это большое помещение, То помещение. Есть... А, у нас в демо-комнате представлена ну, вот эта вот базовая комплектация 8300. Ну вот сервер медиа Вот имеет на своей задней панели видео входа-выходы и... И, и аудио да и аудио, аудио выходы для вывода звука при необходимости. Вот. То есть он, в принципе, практически всегда, ну, не практически, наверное, всегда идет в паре вместе с TS8300. Они работают вместе. Вот. Ну, и он отвечает за всю работу медиа во время, во время конференции. конференции да. Ну и вот, соответственно, что из себя представляет рабочее место. Это, вот, как я уже говорил, есть четыре варианта исполнения выдвижных мониторов, и в каждом из вариантов исполнения мы имеем три диагонали. То есть есть выдвижной монитор с одним экраном в трех диагоналях, есть выдвижной монитор с двумя экранами, с главным сенсорным и с несенсорным, на оборотной стороне экрана. Ну это именно эта. Это фактически. да. По сути это именно эта обличка, которая программируется. Есть выдвижной монитор со встроенным микрофоном, с одним экраном и такой же монитор с выдвижным микрофоном с двумя экранами. Есть как разкие микрофоны, это вот выдвижные. Да, да, тоже. Да. То есть мы имеем 12 моделей мониторов выдвижных мониторов. И, соответственно, вот работают они в паре с терминалом. То есть, выдвижной монитор, моторизованный монитор, это, по сути, просто монитор. Чтобы придать ему функциональность, как бы, там... то есть, это не планшет. Вот сразу скажу, это не выдвижной есть, планшет. У него нет собственных мозгов, условно, да. грубо говоря. То есть, это просто устройство отображения. Да. Для его работы, в принципе, вы можете запитать его, он питается от сети 220 вольт. В случае необходимости, например, можно просто приобрести этот выдвижной монитор и, например, с какой-нибудь видеоматрицей на него вывести изображение. Да, использовать и он будет... его с другими системами. И он будет работать просто как устройство отображения информации. А если вы хотите уже его с безбумажной конференции, то тогда нужен терминал 8304, там B1 или вариант B2 или ну, какие-нибудь сторонние, условно, мини-ПК с предустановленным специальным программным клиентом. Дальше. Переходим дальше. Ну, соответственно, вот, как я уже говорил, есть одна модель э, горизонтально складывающегося монитора. Он представлен в одной диагонали 15,6 дюйма. Также он может быть использов... использоваться как э, просто складной монитор, либо в паре с терминалом э, для использования в в составе безбумажной конференции. Я вижу, Алексей, что есть вопрос у Алексея. Он, видимо, какую-то модель э, монитора предложил. Я, э, Алексей, если у нас останется время э, уже после прохождения, то мы посмотрим, сможем ли мы предложить угу. аналог. Вот, во время презентации делать не будем. Также у нас есть именные таблички. То есть варианты, которые просто устанавливаются на, как столы. Сказать, на столы, да, и через специальное программное обеспечение настраивается на них то, что будет отображаться. В чем есть вот, в исполнении двухэкранном, также есть еще и матрицированная выдвижная, двухсторонняя. двухсторонние Здесь уже чисто это просто устройство отображения, оно уже не требует наличия там, терминала для того, чтобы она работала. Вот, это вот модель справа у вас на экране, 11.07T. Ну, вот пример применения. Вот здесь рассчитан как бы реальный кейс, переговорная комната на 10 человек. Мы используем платформу, сервер медиа стриминга. У нас 10 выдвижных мониторов в паре с терминалами Коммутатор. Для, в качестве дополнительной системы отображения используем телевизионную панель, которая стоит на мобильной стойке. И в качестве аудиоконференц-системы мы используем контроллер TSW-100, кабель удлинителя, используем микрофоны TS-0205, а также их 10 штук, ну, вы видите, как стоимость каждой системы отдельно, так и общую стоимость, которая получается. Да, стоимость достаточно высокая, но по сравнению с системами, аналогичными других производителей, данная система очень-очень как бы бюджетная. Алексей, я еще тут вопрос увидел, пропустил его. Сдает его Илья в государственных структурах, где идет процесс законотворчества, часто много своих регламентов. Как вносятся поправки, сколько можно поправок вносить и так далее. Производитель идет навстречу по кастомизации своего продукта. Ну, правок имеется что? Правок настройки системы или правок документов? Ну, я думаю, тут больше самый основной вопрос, во-первых, про кастомизацию. Я так понимаю, кастомизация mm – -hmm. это, скорее всего, цвет и какие-нибудь лейблы. Хотите, пожалуйста, пока на него? Ну, что касается кастомизации непосредственно выдвижных мониторов, да, мы можем поменять логотип ITC на любой другой логотип. Данная опция доступна. Также, возможно, и окраска монитора в другой цвет – Опять же, это все решается кейс-бай-кейс кейс с производителем в случае конкретного проекта. Вот, тут сделали, э -э как бы, не поправку, а дополнили, что я так понимаю, что организация идет а интерфейса программного клиента и всего вот этого вот, условно начинки, которую видят на экране. Ну, в данный момент… Э -э у нас есть вот интерфейс, который нам предоставил производитель. Он сейчас русифицирован. Вот. По поводу кастомизации вопрос открытый. Я его постараюсь задать производителю и отвечу вам. В принципе, нам кажется, что в рамках проекта этот вопрос задать нужно. И, скорее всего, наверное, это будет положительно, что производитель пойдет навстречу и сделает изменения, нужные под клиента, конечно. Коллеги, ну да, давайте продолжим. Вот примеры кейс уже более масштабной системы. Здесь, опять же, используем платформы, используем уже моторизованные экраны со встроенными микрофонами, 25 штук, сетевой коммутатор, контроллер аудиоконференц-системы уже без микрофонов, так как у нас микрофон уже встроенный в мониторы, кабель удлинитель, серверный шкаф, мобильную стойку, профессиональную панель, стоимость отдельно пайперлист системы без бумажной у нас получается 202 тысячи долларов в рекомендованных розничных ценах. Если мы хотим использовать эту систему, например, с кодеком ВКС, то вот вы видите еще дополнительно кодек ВКС VC880 стоимость которого получается 13 143 доллара. И, итого система наша получается уже 215 251 доллара в рекомендованных розничных ценах. Да, то есть это готовое решение. Также здесь стоит отметить, что здесь нет системы усиления Фактически здесь только ну, колонн-телевизор используется. Вот. Но здесь есть и аудиоконференция, и бумажная конференция, а также и видеоконференция. Давайте, где используются данные системы? Вот представлена система за круглым столом. Можем ее использовать в центрах управления, да, в ситуационных центрах. Выдвижные мониторы используются как персональные рабочие места. И можем использовать также в тендерных комитетах. И мы переходим к профессиональным аудиосистемам ITC. Профессиональные системы ITC представлены линейкой беспроводных радиомикрофонов, проводными микрофонами. Есть линейка микшеров, аудиопроцессоров и матриц. Есть усилители различной мощности и громкоговорители. Вот мы переходим к беспроводным радиомикрофонным системам. Это серия Т521 двухканальная. Она используется для широкого применения. Это сцена, рестораны, бары, конференц-залы, открытые площадки. Она проста в использовании. Передатчик и микрофон могут работать в режимах высокой и низкой мощности. Данная система состоит из непосредственно приемника и передатчиков. Передатчиками являются беспроводные микрофоны. Возможны различные вариации данной системы. Данная система вот, может быть, работать с двумя ручными микрофонами, с двумя петличными, с двумя микрофонами, так сказать, головными или с как их называют, и, возможно, еще различные миксы – Ручной петличка, ручной головной и головной петличка. Парт номера данных систем указаны вот под микрофонами. То есть как и приемник сам ITC, так и все передатчики тоже, тоже ITC. И на экране есть регулировки громкости непосредственно самих каналов, скажем так. Также есть и одноканальная система, полностью совпадает с тем, что рассказывали да. ранее, с 521. 521, Ну как бы половинка. Да, но это <с половинка, то есть всего одноканальная и варианты поставки это с ручным, либо петличным, либо головным микрофоном. Да, и пусть вас не смущает наличие двух антенн, это она не двухканальная, это две антенны нужны просто для лучшего качества приема. На выходе у них либо XLR, либо 6.3-разъемы да. для подключения напрямую в микшер, либо какие-нибудь ну, другие, другие аудиосистемы. Да. Да. Вот есть линейка проводных микрофонов, она представлена ручным микрофоном ТС-331, есть стойка под данный микрофон и есть вот различные модели настольных проводных микрофонов, которые... Опять же, это микрофоны, не микрофоны конференц-систем, это простые микрофоны с XLR-разъемами, которые мы можем подключить непосредственно в микшер или к усилителю для передачи, для усиления звука и передачи их в акустику. Это обычные аналоговые... Да, обычные аналоговые проводные... настойные проводные микрофоны. Да. Представлена линейка цифровых микшерных пультов. Это профессиональные микшеры с микрофонным предусилителем и фантомным питанием 48 вольт с хорошим качеством звука. Как вы видите, в зависимости от модели они имеют различное количество входов и выходов и каналов. Также в зависимости от модели есть USB-порт для записи воспроизведения, встроенный MP3-плеер. И во всех моделях, даже в самой младшей модели, есть встроенный 24-битный DSP-процессор со 100 предварительно загруженными пресетами эффектов. В линейке ITC есть и аудиопроцессор, и аудиоматрицы. Здесь представлены... Два, два подавителя акустической обратной связи, ну, может быть, Юрий тогда подробнее расскажет о них. Да, это устройства, которые устраняют в конференции эффект самовозбуждения. Если у нас микрофоны достаточно близко к колонкам расположены, то многие, наверное, сталкивались, когда начинает идти самовозбуждение, оно там очень сильно мешает во время конференции или, например, каких-то публичных выступлений, тоже эти эффекты могут возникать, особенно когда громко колонки работают. Вот. Для этого созданы вот эти вот подавители. У нас они представлены в виде двух устройств. Это TS-224, у которых есть два входа и два выхода через разъем XLR. Вот. Особенность TS-224, что он может работать как в ручном режиме, а именно в ручном можно выставить настройки, либо автоматическом. А TS-234, он условно работает только в автоматическом режиме, у него никаких настроек нет. Соединили нужные нам кабели. И, собственно, все забыли, система сама работает. Да, в нем уже заложен алгоритм шумоподавления, и ничего нам настраивать не надо. Единственное, мы можем... Есть на передней панели кнопка, где мы можем этот сказать, режим шумоподавления, эхоподавления отключить. Вижу вопрос от Ильи. Сколько частотных полос на подавителях? Ну, давайте мы в этой... В этой презентации мы не останавливаемся подробно на технических характеристиках. Если интересно, вы можете задать эти вопросы там, мне или Юрию, либо посмотреть на нашем сайте. Ну, вы можете задать ну, условно любому представителю да. IP-матики, в том числе там, и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, там, в Питере. Вот. Но просто сейчас не готовы ответить на этот вопрос. Также у нас есть аудиопроцессор, аудиоматрицы для как бы для обработки, сбор, обработки и сбора ну, аудио каких-то сигналов от различных ну, источников да, от различных источников например аудиопроцессоры у нас есть там с двумя шестью выходами из большим количеством входных выходов Аудиопроцессоры или аудиоматрицы их еще называют там есть 8 на 8 12, на 12 16 на 16 для того чтобы Например, те же самые аналоговые микрофоны можно 16 штук подключить и соединить их с каким-нибудь одним выходом, например, вывести их на микшер. Да, вариант. система позволяет различные вариации коммутации входов и выходов, поэтому вот они называются матричные. Да, есть... и также есть матричные э, коммутаторы, которые э, поддерживают протокол Данте. То есть у них встроенный модуль Данте, чтобы, э, например, Аналоговые аудиосигналы собрать, много их, и отдать в один интерфейс Данты, ну, вот в инфраструктуру данты, чтобы их завести. Вот. Напоминаем, что у нас компания IT является официальным как бы сказать, в списке официальных производителей оборудования да, с интерфейсом данных. Также у нас есть профессиональные усилители. Самая популярная это вот серия CI, серия. серия бюджетная, да. бюджетных усилителей профессиональных. Да. Они у нас мощностью от названия. То есть 200PI — это, во-первых, у нас все двухканальные усилители, и в названии отражена их мощность. Есть... Мощность выхода на каждый канал. Да. Также да. они могут работать как в режиме стерео-параллель, так и мост. В режиме моста у них там мощный. Мощность увеличивается, увеличивается значительно. Да, порядка, по-моему, в 2 раза. В 3 раз, раза даже. в 3 раза. Вот. Все они работают через, ну, условно, у него есть приемник 6,3, а выход уже через си СИКОМ, Правильно называется? Ну, разъемы Разъем. Canon. Canon. Canon, Canon, да. Canon разъемы стандартные. И через двухжильный стандартный кабель там идет. Включается к акустическая акустике система для говорит. пассивных колонок. Вот серия ТА она более, скажем, мощная уже. Более мощный, то мощность там до 1200 ватт на каждый канал, то есть на два канала. И данный усилитель уже может работать на нагрузку как 8 Ом, так и на 4 Ома, что значительно повышает его мощность. И даже на 2 Ома. Да, и есть да есть режим на 2 Ома. Вот. И самый мощный у нас усилитель, осилия ТР, мощность там у них уже там 4 даже выхода на 1200 ватт есть. Ну, может работать с низкочастотными сабвуферами. С достаточно такими мощными, чтобы он их раскачивал. Mm -hmm. Есть у нас свои пассивные а, аудиоколонки, а, опять же, различной мощностью с разным, а, как сказать, диагональю. Да, у них э, отличаются они размерами встроенных динамиков. Да. Динамики от 8 до 15 дюймов встроены. А и, соответственно, у нас да, они, двухполосные акустические системы, двухполосные динамики, которые в зависимости от диагонали, обладают различной мощностью от 200 до 450 пятидесяти Также у нас есть акустика, которая предназначена не только для помещений, но и условно, как сказать, для уличного. Для для исполнения. Да, вот серия Тп 10 двенадцать, пятнадцать. Это пластиковая водонепроницаемая двухполосная акустическая система. Да. Также у нас есть потолочные громкоговорители, чтобы спрятать их, то есть, чтобы на стенах ничего не висело, а чтобы это ну, аккуратно, чтобы звук шел сверху, условно. Сверху а, вниз, да. Да. То есть два вида потолочных микрофонов. Ой, Две гром модели. Громкоговорители, да, тс 108 r и 208 r Мощность у них одинаковая. 100 Вт. 100 Вт, да. Работают они на нагрузку 8 Ом? А, да. Есть также у нас и, и активные колонки не только пассивные, то есть которые работают вот есть, вольт. Да, есть, есть. встроенные усилители мощности, встроенные DSP процессоры, эквалайзеры, вот к ним уже не нужны дополнительные усилители, напрямую подается сигнал с микшера непосредственно в колонку и колонка выдает необходимую мощность. Они вот есть как в исполнении Водонепроницаемым. Это серия также ТП 10p 12p 15 П, так и для использования внутри помещений. И вот серия Тс 610 ну, она, откровенно говоря, посимпатичнее выглядит, да. нежели Тп линейка. А, также у нас есть оборудование и для сцен. То есть для да, концертных с... площадок есть сценические мониторы. Они сейчас перед вами. А, Краски они отличаются по мощностью и по формфактору немножко. Там... Ну, да, по виду, От 400 до 500 Вт. Здесь у нас также и низкочастотные сабвуферы. Ну да, мы подробно не будем останавливаться. Характеристики вы видите. Различные тоже э, размеры форм-факторы, различные встроенные в них динамики низкочастотные от 15 до 18 дюймов, что выдает хорошую мощность. Стоит ну, отметить, что -то... они пассивные. Да, да это я все я, ...по -это пассивные пассивное. Дальше у нас есть активные линейные массивы. Это просто комбинированный сабвуфер плюс Низкочастотные, да, среднечастотные динамики да. колонны. Так, колонны да. Из этих низкочастотных динамиков вот, мы на выставке ISR, да. по-моему, этот линейный массив мы покажем. Вот да. этот, который ниже, у нас 15 S15,03. 03 да, Если вы будете на выставке ISR... Можете подойти, посмотреть. Мы его планируем показать. Вот есть линейка уличных рупорных громкоговорителей. Это достаточно -таки специфические устройства для использования на улицах, в скверах, в публичных местах, парках, стадионах. Вот, есть три модели. Первая модель для внутреннего использования и две модели имеют класс защиты IP65 и могут быть использованы уже вне помещений на улице. Также компания ITC представляет акустику для больших концертных площадок. Это профессиональные пассивные линейные массивы. Здесь вот представлены две линейки la ноля и LA-2120. Данный массив состоит из сабвуфера низкочастотного и набора двухполосных акустических систем. Вот на картинке, если вы видите, вверху находится сабвуфер, а под ним находится там две или вот на нижней картинке четыре двухполосных акустических системы. Это вот такой вот собраны собраны такие вот линейные массивы. Помимо пассивных линейных массивов, есть и активные линейные массивы, в которых уже встроены усилители. Данные массивы тоже часто используются. Для чего они нужны? Вам не нужно от усилителя, который, как правило, располагается в серверной стойке, тянуть длинные провода к данной акустике, а вы можете, а провода должны быть достаточно толстого сечения, чтобы передать звук от усилителя до а, акустической системы, а здесь вы меньшими ресурсами силами непосредственно с микшерного пульта передаете сигнал в данную систему, система активная, где происходит усиление звука, и таким образом данная система работает. Здесь представлены... Две линейки, линейка LA-2650 и LA-28. Также состоит из сабвуфера и набора среднечастотных акустических систем, которые собраны в массив. Предлагаются также различные аксессуары для громкоговорителей. Это различные настенные кронштейны, есть стойка для громкоговорителей различных моделей. То есть все это, все это можно заказать. Стоит, стоит отметить, что у нас колонки, например, пассивные, которые мы предполагаем, там, ТС-610, они идут без кронштейнов. Поэтому при заказе нам также важно знать, куда условно будет это все крепиться. Крепится, И у каждой модели то есть, есть свой кронштейн. Например, тот же самый 610-ю колонку можно как поставить на стойку, на треногу ТС-01С, ну, да, или, например, прикрепить ее на стену. В этом случае нам тогда нужен Аксуарус ТС-02Б, угу. просто как из вариантов. По-моему, у нас или в комплекте идет. Ну, сейчас не будем на этом останавливаться. Давайте мы остановимся на партнерской программе. Что мы можем как бы, предложить вам, нашим партнерам? Во-первых, у нас в штате компании есть два пресейл-инженера по оборудованию ITC, которые прошли обучение на фабрике в Китае. Это вот Юрий Якушин, как вы видите на экране, и наш руководитель технического отдела Дмитрий Балашов. Вот, соответственно, если есть какие-то вопросы по технике, можно обращаться к ним. Компания «Эпиматика» в настоящий момент присутствует в основных экономически активных регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. У нас там есть офисы, представительства, можете обращаться к нашим коллегам в регионах. Выделенные инженерные пресейл ресурсы у нас находятся в Москве, но они доступны. Все запросы отрабатываются, и наши партнеры получают ответы в рамках э, зарегистрированных кейсов. Компания «Эпиматика» имеет более чем десятилетний опыт э, работы с партнерами и построения проектов различной степени сложности. Мы оказываем нашим партнерам маркетинговую поддержку. Э, у нас производится оперативная поставка оборудования под заказ. Э, э, можем работать как под заказ, так и с московского склада. Э, в настоящий момент на московском складе представлен большой ассортимент аудиоконференц-систем проводных и беспроводных, усилители, акустика. То есть, в принципе, можем работать и с московского склада из наличия. Мы осуществляем сервисную гарантийную поддержку наших партнеров. Также мы... Поддерживаем партнеров, которые сами прорабатывают проекты, мы эти проекты регистрируем, мы можем зарегистрировать проект на оборудование ITC или комплексный проект с использованием другого оборудования, можем подобрать решение на основе технического задания заказчика, можем сравнить какое-то уже имеющееся решение с решением на ITC, показать преимущества проконсультировать по каким-то техническим особенностям оборудования ITC, помочь в написании и подготовке нового технического задания. При необходимости можем помочь провести презентацию для заказчика, как очную, так и с помощью ВКС-сеанса. И... В настоящий момент мы можем организовать демонстрацию оборудования либо на площадке заказчика с использованием демофонда, либо в нашем деморуме руме IP-матике, который находится в Москве. Вот. На нашем сайте по поводу демонстра... Ой, демо-комнаты, если зайти на главную страницу, есть кнопка большая, демозал. Если вы будете условно проездом в Москве, либо сами находитесь в Москве, то можно зарегистрироваться, записаться, вашу запись подтверждают, и мы вас будем ждать в самом домокомнате, готовы рассказать, показать непосредственно. То есть и paperless систему, и конференц-систему, акустику. Мы туда установили достаточно много различных систем. То есть вот что показано на экране. Да, и здесь даже вот внизу есть готовая ссылка. Алексей, может быть, ты более подробно расскажешь да, про регистрацию? Что требуется для того, чтобы зарегистрировать? Ну да, для регистрации проекта необходима вся информация о конечном заказчике, о вас как партнере, желательно предоставить информацию о месте установки данного оборудования. Ну, непосредственно все эти вопросы у нас есть в вопросных листах, и вы можете запросить их в наших представительствах, у ваших персональных менеджеров. Вы это все получите, вы всю эту информацию, эти опросники заполняете, предоставляете нам, мы регистрируем проект и поддерживаем вас дальше в реализации этого проекта. Компания «Эпиматика» Постоянный участник различных выставок. Мы участвовали в прошлом году в выставке Integrated System Russia 2019. И планируем участвовать в этом году. В этом году выставка пройдет с 27 по 29 октября в Крокус-экспо во втором павильоне в пятом зале. Если у вас есть возможность посетить эту выставку, приглашаем вас на наш стенд. Милости просим, там будет представлены оборудование ITC, оборудование ВКС и Алинг. Попробуем и там показать совместную работу этих устройств, интеграцию. Вот, и много-много всего интересного. Также будут показаны новинки различные. Также у нас до Integrated System Russia у нас еще запланировано мероприятие Vendors Day, который будет приходить в Москве. Он будет посвящен только компании ITC и оборудованию ITC. Если, соответственно, ничего, ничто не помешает... Если не ведутся дополнительные какие-нибудь ограничения в связи с ковидом, то мы очень-очень надеемся, что данное мероприятие 23 сентября у нас пройдет. Да, вы можете записываться. Да, регистрироваться, спрашивать о данном мероприятии у своих персональных менеджеров и регистрироваться на сайте. Вот настоящий обзор компания ITC мы завершаем с Юрием если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте если этот вебинар был таким ознакомительным да вводным то вы можете на нашем канале на YouTube посмотреть отдельно вебинары которые мы уже провели в начале года отдельно по различным линейкам оборудования они более подробные, смотрите и задавайте нам вопросы. Если сейчас есть вопросы, мы готовы сейчас ответить. Ну, У нас вот времени уже на самом деле прошло час пятьдесят. Я думаю, тогда давай до 12 подождем, может быть, появятся еще вопросы. И нас еще Алексей спрашивал, можем ли мы подобрать аналог вот под модель, которую он указал в чате. Давай пока ее посмотрим. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, TLZ3 от компании GONSYN. Надеюсь, я правильно yeah, произнес. Yeah. Это тоже какой-то центральный блок для конференц-систем. Конференц Матируется в стойку. Возможность подключения до 60 микрофонных. Возможность тренирования до 1000. И возможность интеграции с камерами. Возможность интеграции с видеоматрицей, четырех видеокамер. Ну, здесь мы, здесь мы можем вам предложить это либо TS0200 M-контроллер, либо TSW100. Ну, да, если требуется работа беспроводных микрофонов. Да. Вот. А так, ну, если будут подобные вопросы, то лучше уже задавать его на почту либо присел либо непосредственно представителем вашего региона. Ну, где представлена тематика, скажем так. Вот. Но на самом деле подбирать оборудование под, как это сказать, под конкурентов условно, оборудование, они не 100% взаимозаменяемы. У каждого есть свои фишечки, поэтому для правильного подбора нужно формировать задачи. То есть клиенту нужно такое, такие, такие условно задачи или проблемы решить, и мы тогда уже можем более качественно подобрать это решение. То есть лучше всего и правильнее всего получить от заказчика техническое задание или Да, или какие-то да, его пожелания. Если э, есть какие-то пожелания по конкретному оборудованию, либо, как бывает, составлено техническое задание несколько лет назад, а проект подошел к реализации сейчас, и оборудование уже снято, но вот в этом случае, да, еще мы можем попробовать подобрать какие-то аналоги, но все равно реально и правильнее всего лучше отталкиваться от технического задания, а не подбирать аналоги на оборудование. Коллеги, тогда мы пока... Спасибо вам за посещение. У вас было достаточно много, нас это радует. Мы пока с Алексеем, тогда пока выключим у себя микрофон и камеру и подождем до 12 часов. Но это буквально еще 7 минут по нашему по Москве. Если будут еще вопросы, мы на них ответим. Если до 12 вопросов не будет, то тогда еще раз с вами попрощаемся в любом случае. Вот. Спасибо Мы вам, чтобы что посетили. Такое... Надеюсь, было интересно.